друзья, коллеги, партнеры прошел регистрацию честно говоря, не записывал думаю, там никаких проблем с регистрацией мы уже такие опытные что для нас с регистрацией это уже так все легко и быстро а вот с оформлением заказа на аппаратуру, которую нам компания обещает выслать безоплатно вот тут хотел бы вместе с вами записать чтобы была инструкция вот кстати где у нас находится реферальная ссылка чтобы вы долго не искали вот здесь у нас профиль ну, ничего сложного все можно здесь посмотреть почитать у нас интересует вот этот раздел забронировать точку нажимаем ее вот. прохожу это все в гугле и поэтому автопереводчик сразу же переводит всем рекомендую также в гугле проходить ну, у кого нету перевода то я думаю вы визуально сориентируетесь в вот. виде инструкции тут на английском поэтому нам она не подходит, In order to reserve your free to... не подходит мы сами с усами нажимаем здесь и вот попадаем в такой разделчик. я уже давал разрешение на то чтобы геолокацию мы показывали вот Тех, кто онлайн зелененьким не в сети сдержанный посмотрите чтобы вы поняли почему именно наша территория их интересует потому что тут уже все очень очень очень плотненько и там, где плотненько, там майнится намного меньше. Поэтому их интересуют территории, там, где все свободно. Вот поэтому мы им интересны. Поэтому они сейчас, будем так говорить, заходят на наш рынок с таким способом. Сначала нам дарят аппаратуру эту, тех, кто сейчас пошустрее. Ну а потом, наверное, люди будут покупать. Ну, мы заходим на подарки, поэтому заказываем. Так, зарезервирую бесплатную точку доступа. Нажимаем. Ну, то есть потом будет подтверждаться вы должны будете подтвердить свой адрес что он ваш я так понимаю давайте здесь авто заполнитель у меня уже все заполнил вот адрес доставки а ну попробуем с индекса 69065 что-то не то выдает Тогда будем так, Украина, Запорожье, Улица, Счастливая. Теперь можно и индекс 69065 О, вот теперь все получилось то есть вы поняли если вы индекс вывели там какую-то мексику вам выдает то лучше туда запомните там запорожье улицу и потом подтянется все остальное почему так ну не знаю так дом 5 а здесь вот адрес там, где он будет установлен. А ну теперь попробуем 69065. Нет, все равно пишет какие-то Бразилии. Значит, пишем. Украина Запорожье. улица Дом Дыкина Оп. дом 24 квартира 49 так, ага ставим здесь везде галочки Раз, два, три, четыре, пять И Так Резервная точка доступа Нажимаем Оп Все у нас Получилось Вот как-то так, друзья Нажимаем Хорошо И вот здесь у нас зеленая галочка что у нас все получилось вот друзья как бы ничего сложного но ну, есть такие небольшие технические тонкости здесь в этом в автозаполнении поэтому если индекс сразу вам не идет просто у меня супруга набрала индекса и там что-то там выдала вот как и у меня поэтому сначала набираем тогда пишем украина адрес и тогда уже подтягивается все остальное ну вы видели как это было ну вот как-то так друзья я думаю, что можно попробовать с этой компанией взаимодействовать, когда придут эти точки доступа. Будем дальше с ними разбираться, как устанавливать, что с ними делать. Ну, Как-то так. Все, Всего хорошего. До новых встреч.